Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор астрологических тенденций на март месяц для знака Телец. Вы можете смотреть этот гороскоп как по знаку своего асцендента, так и по солнечному знаку. Мы с вами будем обсуждать благоприятные возможности этого месяца, хорошие дни этого месяца, но также будем упоминать и о не самых лучших тенденциях и будем обсуждать э, дни, когда не стоит начинать то или иное дело. В первую очередь хочу сказать, э, что в марте месяце все планеты движутся вперед, это бывает очень редко. И, безусловно, март — это месяц очень динамичный. Этот месяц подходит для того, чтобы активно направлять свою энергию на решение важных вопросов. Постарайтесь определить, какие темы являются для вас приоритетными и постарайтесь начать что-то важное в этом месяце. Особенно для вас будет динамичной первая половина месяца, так как ваш Управитель Венера — будет находиться в вашем 11 секторе, который отвечает за друзей, группы, коллективы. Поэтому вы можете сделать многое в этот период, объединив свои усилия с друзьями и единомышленниками. К слову, в начале месяца с 1 по 3 число будет активным аспект между Венерой и Ураном. И это может дать вам неожиданные встречи, неожиданные контакты, это в целом аспект, который очень хорошо себя проявляет в дружбе, в коллективной работе. Поэтому в целом вы можете в начале месяца обсуждать свои цели, планы, идеи с людьми, которые вам близки по духу. Марс, планета активности, будет находиться с 4 марта по 23 апреля в знаке Близнецы. В вашем втором секторе до этого марс два месяца находился в вашем знаке и это заставляло вас действовать это порою могло давать вам раздражительность нетерпимость по отношению к каким-то моментам но в целом переход марса в знак близнецы будет для вас ощущаться как возможность более легко относиться к тому, что происходит в вашей жизни. Вы будете понимать, что не во всех ситуациях вам нужно участвовать напрямую, что вы можете делегировать, обсуждать какие-то важные нюансы. Так как Марс будет находиться в вашем втором доме, то это даст вам возможность много сил, энергии тратить на зарабатывание денег. Это может дать большое желание зарабатывать, но также Марс зачастую и повышает количество расходов. Поэтому старайтесь все таки более бережно относиться к ресурсам, которые будут появляться в марте месяце. С 4 по 5 число Меркурий будет в соединении с Юпитером в вашем 10 секторе. Это даст вам возможность встретиться с каким-то влиятельным человеком. Это хорошее время для важных обсуждений. Это хороший период для того, чтобы донести свою точку зрения какому-то важному для вас человеку. Это может проиграться как во взаимоотношениях с родителями, так и во взаимоотношениях с вашим руководством. В целом, соединение Меркурия и Юпитера — это аспект активной интеллектуальной деятельности, это аспект мудрости и серьезных разговоров. И для вас этот аспект особенно важный, так как он будет влиять на какие-то значимые сферы вашей жизни, то, что для вас на данный момент находится в приоритете. С 11 по 14 число — это период полного погружения в коллективную деятельность либо в дружбу с каким-то человеком. Это может быть период полного погружения в какой-то интернет-проект или даже проект с вашими друзьями это будет связано с тем что солнце венера будут в соединении с нептуном в знаке рыбы и это даст большое желание контактировать с другими людьми это даст вам возможность хорошо понимать людей которые находятся рядом с вами к тому же 13 числа будет новолуние в знаке рыбы и это новолуние будет в соединении с венерой поэтому может Данное новолуние поспособствовать тому, чтобы вы сблизились с вашими близкими друзьями еще больше. Это может дать вам серьезное начинание, которое имеет отношение к такой коллективной деятельности. Венера ⁇ это управитель вашего знака, и она будет активным участником новолуния. Это значит, что у многих тельцов... В середине марта появится огромное желание объединить свои усилия с кем-то и начать что-то принципиально новое начать новую страницу своей жизни к слову 11 дом отвечает за наши цели за наше будущее даже как мы видим свое будущее за наши планы и поэтому в середине месяца вы можете больше думать о том, что будет через некоторый период времени, чем о том, что происходит именно сейчас. С 16 по 18 число Солнце и Венера вместе будут делать аспект к Плутону. Это может дать вам необычайную силу, стойкость, энергию в решении бумажных вопросов. Это хороший период для того, чтобы решать вопросы, связанные с документами, оформлением, а также с темой обучения. В 10 числах марта Марс будет в хорошем аспекте к Херону, и особенно ярко это будет проигрываться 18 марта. И это может дать вам возможность извлекать пользу из нескольких источников это может дать несколько источников дохода это может дать разнообразие вариантов куда вы можете направить свои силы в этот период В целом старайтесь не сосредотачивать свое внимание на чем-то одном иначе вы будете ощущать неуверенность как минимум Два направления должны быть активны в середине марта. 20 числа Солнце переходит в знак Овен, ваш 12 сектор, а 21 числа ваш Управитель Венера переходит в Овен в 12 сектор по 14 апреля. Затем Солнце и Венера соединятся еще и с Хероном в знаке Овен. Очень ярко вот это соединение будет ощущаться в период с 26 по 29 марта. В это время вы можете совмещать работу и отдых, например, либо личную жизнь и работу. Часть вашей жизни будет скрыта. Люди будут видеть только верхушку айсберга. В этот период многие процессы могут проходить тайно. Многие моменты вы будете скрывать, особенно то, что ближе всего вам. Вы будете стараться это держать при себе. 28 числа будет полнолуние в весах, как раз таки в оппозиции к соединению Солнца, Венеры и Херона. И это может дать вам важный результат по теме работы и здоровья. Это может дать вам необходимость уравновесить тему отдыха и э, тему работы, тему э, развлечений, в и, скажем так, развитие личных отношений, и тему ответственности перед другими людьми, например, перед теми людьми, кто на вас работает. В целом это период, когда нужно обязательно находить баланс между вашими желаниями и вашими обязанностями. К слову, перед полнолунием будет очень важный аспект 24 числа, это квадратура Меркурия и Марса. Это может быть конфликт на финансовой почве. И именно он заставит вас в какой-то момент переосмыслить и принять важные решения по этому полнолунию. Это может быть, например, желание уволить какого-то сотрудника вашего. Это может быть решение, связанное с вашей работой и с тем, как вы выполняете те или иные обязанности. Постарайтесь все-таки по полнолунию урегулировать какой-то вопрос, найти компромисс. Не сортесь и не рубите с плеча. В конце месяца Меркурий будет в соединении с Нептуном в вашем 11 доме. И это может дать такое искаженное восприятие дружбы и каких-то действий со стороны близкого вам человека. Старайтесь в это время сильно не доверять, сильно не идти за кем-то, кого вы считаете скажем так вашим единомышленникам это время когда вам нужно прислушиваться к своей интуиции и лучше не решать именно вот важные рабочие моменты в конце месяца не подписывать важные бумаги ну что ж на этом буду заканчивать данное видео очень надеюсь что оно окажется вам полезным а также напоминаю что, под каждым видео, в описании, а также в первом закрепленном комментарии вы можете найти массу интересной информации, которая касается темы обучения в моей школе, а также блиц консультаций Будем с вами на связи. Пока-пока!